Что ты смотришь? Лена, что смотришь? Новый крик Кипидо? Всех подарок ждет! Ребят, напишите в комментариях, как вам новый крик Кипидо? Называется Лаги Сегодня мы купили с Миленами такие вот календари. Ребят, это адвент календари и тут куча шоколада. Ребят, мы сейчас с Миленой на Юзефа будем выбирать, что какую коробку. Ребята, напишите комментарии, а вам дарят родители адвент календарик? И вам нравится? Ребята, у меня наборчик Барби, у меня миньоны. Расковать, посмотри, что я купалась. Милен, давай на циферке один. Следующий. Еще одна. Ой. Милен, давай я тебе помогу. Вот, смотрите. Это... Подожди, Милен. Вот такая... Вот такой вот паровозик. Опять, Нелена, ну, я такой неч. А это вот теперь не открывает. Нет. Можно я один съем? Мама, быстрее съешь. Спасибо, ты такой добрая. Тут я брусовист. Уф, а не пей. сначала едим твое, потом каждое свое, да? Да. Не, едим Нелена, а потом каждое свое. сказала. Ты сказала наоборот. А у меня пустот такое. У меня три Кир... картинки на а чьи фигурки вам больше понравят? Мои или Миленна? Ну, мы, конечно, тоже много уже съели. И я еще одну съем. Все, Миленна, раз еще. у усела. Я тут сама. Где я поехала? Привет, ребята. Короче, едем на ребят короче мы едем с плюшки только что так было круто ехать так было круто ехать смотрите вот тут это мясо сейчас мы будем когда второй раз ехать вам снимем И мне нравится, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!